Доброе утро, мои дорогие подписчики! Я рада вас приветствовать на моем канале. Тема сегодняшнего нашего прямого эфира – это то, что мы пережили, а именно вот этот вирус гриппа. Я его так и называю. Это именно грипп. Этот вирус, который сейчас, из-за которого сейчас пандемия, из-за которого сейчас остановлены, остановлено почти... Да, вся э, социальная жизнь, из-за чего все люди сидят дома, это именно коронавирус. Случилось так, что мы перенесли его, будучи здоровыми, мы попали в это отделение, мы прекрасно знали, что если мы попали в этот рассадник вирусов, значит, э, значит рано или поздно, какой бы организм ни был здоровый, все равно мы переболеем. И э, началась сколько дней лежал тот вирус у нас в организме и нас не трогал, мы этого не знаем. Но главное то, что э, я знаю, что мне 13 числа уже было очень плохо. 12 я снимала видео и показывала вам, как я лечу мужа. Э, первые три дня обязательно было обильное питье. Значит, пришлось вспомнить сразу то, как когда-то мама в детстве э, лечила меня от гриппа. Грипп был очень сильный, очень было тяжело. Вспоминала советские времена, как лечили когда-то грипп. Никогда в больнице не забирали, грипп всегда лечился дома. И самое главное, это было, все врачи говорили, и мама мне не разрешала вставать, самое главное лежать. Первые три дня надо никуда не выходить, лежать и обильное питье. То, что я вам и показывала. Мы заваривали калину-малину, у нас уходила на сутки 6 литров э, э, в термос на 2, на 2 литра я заливала в термос и потом мы пили через каждый час э, где-то грамм 200-250 выпивали э, этого питья. Значит, э, мы туда бросали, я туда бросала малину, сами стебли, порезанные мелко. Калиину, как я вам показывала, гроздья. Это все заваривалось, кипело 5 минут, потом я его заливала в термос. После того, когда мы наливали себе в кружку, до обеда мы еще бросали на кончике ложки соды, мед, масло туда бросали и вот такое пили. Пили, все время пили, пили, потому что это все надо выводить, все вирусы из организма. Вот. Далее э, читала, э, еще раньше читала, что такое вирусы, что э, и нам наш семейный врач рассказывала. Вирус более трех дней не живет. В первый день, когда он попадает в организм, он усиленно размножается. То есть один вирус производит себе подобных до тысячи штук. И уже на третий день э, в каждой клеточке вашего организма уже вирус есть. Поэтому... Противовирусные э, мы старались пить, какие. Э, я, я вспомнила из детства, это был сульфадиметоксин, тогда я помню аспирин и сульфадиметоксин. Это вот было первые три дня вируса обязательно и обильное питье. Поэтому э, мы так и делали. Вот мы пили обильное питье, и поскольку сульфадиметоксина нигде нет, этого противовирусного, мы просто взяли эргоферон, э, Хоть наш семейный врач сказал, что это и противовирус, на это, но там есть железо, а железо помогает организму справляться со всеми болячками. То есть бороться, помогает бороться. Обязательно промывали нос. Вот первые три дня это был вирус какой? Начиналось с очень, и симптомы вам расскажу, начиналось с очень сильной заложенности носа. То есть это не был насморк это была именно заложенность, ужасная заложенность. Начиналась где-то отсюда, с головы, вот здесь вот все как... как и дышать не было чем, да, и, и был вот такой вот стойкий, такой стойкая заложенность. На, на конец первого дня были ужасные головные боли. Головные боли были такие, что не спасало никакое обезболивающее. Меня, мне помогла только моя таблетка «Золмигрена» мужу мы давали анальгетики вот второй третий день это все те же симптомы очень сильного гриппа все было обильное питье контроль температуры обязательно потому что когда мы были с дедушкой мы поняли что организм когда уже приходит воспаление тогда начинает падать кислород и мы купили мы купили вот этот вот анализатор кислорода называется Пульси, пульсоксиметр, то есть он показывает, он показывает и, ну вот такой вот мы взяли, да на пальчик одеваешь, и он показывает тебе, сколько кислорода. У здорового человека должно быть 100% кислорода, если вы походили, побегали, у вас уменьшается, э, уменьшается процент кислорода, поэтому мы все время контролировали кислород в крови кислород то, что показывает и пульс кислород и пульс они взаимосвязаны как я увидела поэтому если пульс поднимается выше 80 кислород тоже падает там 95 вот такой вот если еще выше пульс кислород еще ниже падает первые три дня мы контролировали температуры у нас не было пили и промывали нос вот я вам показывала такая вот есть у меня и, я, и мы промывали нос, мы сейчас промываем, вот, и э, полоскали горло. Вот это то, что у нас было, это горячее питье, промывание носа. Э, муж только чихнет, я сразу же его отправляла промывать нос. Я так не чихала, как муж, муж потом начал уже чихать. Э, и, э, и полоскание. Значит, э, что еще хочу сказать, что вот... Первые сутки была заложенность, а вот где-то на третьи сутки уже начался насморк. Еще мы, э, еще мы прогревали, было намного легче, когда мы, опять же, из советских времен вспомнила, я рождена в Советском Союзе, поэтому только и вспоминаю, как меня мама лечила. Из советских времен мы нашли вот эту вот лампу вот, и прогревали, прогревали нос, тоже было намного легче э, с насморком. Уходил он потихонечку. На третий день у меня уже появилась температура. Было 37,2-37,3. И тогда мы начали принимать антибиотик, потому что мы очень боялись, что э, этот грипп дает осложнение. И он сразу же... Э, самое главное, что это начиналась пневмония. Врачи ее еще в феврале прошлого года назвали вирусная пневмония. Поэтому мы начали пить антибиотик по рекомендации нашего семейного врача, мы начали пить антибиотик широкого спектра действия. Пропили мы его, как положено, пять дней. И, конечно, после такого вируса было головокружение. У меня начиналось, я не знаю, мы выздоровели сейчас или нет, но симптомы уже намного легче. Мы до сих пор дышим. Мы дышим у нас... Вот такой ингалятор декосаном. 50 на 50 разбавляем декосан с физраствором. Э, нос я закапывала, когда э, в ночь, чтобы легче дышать было, когда был. Я вот с такого, у меня был такой, э, такая пипеточка. я сюда налила физраствора, натрий хлор, просто знаете, да, натрий хлорид, физраствор. И физраствором закапывала нос, легче тогда дышать, и э, закапывала глаза. И еще вспомнила тоже для того, чтобы организму легче дышалось, э, я вспомнила, что у нас в советское время лечили это аспирин, сульфадиметоксин и капали в нос э, интерферон человеческий. Я спросила знакомого врача, она говорит, ну интерферон говорит, это как э, э, Бич для коня, как, как э, бич. Но когда вот сейчас, когда такой идет грипп, то помощь организму нужна. Поэтому мы начали, э, мы прокапывали по три капли интерферона в нос. Э, может быть и это помогло, но ну, каким-то образом мы свой организм поддерживали, поэтому, э, поэтому осложнений у нас нет. И э, мы еще до сих пор, конечно, продолжаем. Э, ухо, вот у меня начало ухо, поэтому я закапывала, закапывала своими каплями, потому что после вот этого всего, после заложенности, понятно, что у нас здесь все связано, поэтому уши начали, нос, горло начинало, э, вот начинался какой-то там кашель, но мы до сих пор полощим нос, э, Полощем горло, дышим. И э, после приема такого антибиотиков, как мне сказали, пойди сделай УЗИ, потому что ну, антибиотика было немного, пять дней, но тем не менее химия есть химия. Пойди сделай УЗИ. Понятно, что э, еще пока идти никуда не буду. Сегодня только 12 день, 11 день после э, тех сильных, тоже не симптомы, после начала болезни. Поэтому мы сейчас пьем такой вот чай для э, печени. Это вот то, что люди говорят, пропиваем геппобена или эссенциали. Э, а я завариваю просто травку бессмертника. Травка бессмертника. Беру небольшой пучок и делаю такой чай. Сейчас я вам покажу, в чем я его завариваю. Беру бросаю бросаю в такой сюда пучок травки бессмертника заливаю кипятком и потом мы пьем восстанавливаем печень и для того чтобы повторно к нам этот вирус не привязался потому что еще лето не началось пьем имбирно-лимонный чай Пополам, 50 на 50, имбирь и лимон размалываем ком комбайном, можно в мясорубке. И потом чайную ложку на стакан кипятка, вот такой чай мы употребляем. Друзья мои, здоровья вам! Я свой эфир заканчиваю. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, друзья. Всем, всем желаю здоровья, никаких болячек, оптимизма, позитива. Всего хорошего. Хорошего вам дня. Здоровья.